Когда-то раньше ну, нужна была какая-то необходимость. Я помню, я покупала для какой-то своей пациентки вот это все, какой-то там фарфоровая кислота, что-то там. Это отреставрировать нужно было керамику, там срочная какая-то была история. Но я больше никогда этим не пользовалась. Вот просто я Это, по сути, эти композиционные швы на две недели. У меня тут была проблема, у меня доктор, я ему скидывала эту висту, он меня спрашивает, он обратился, он не умеет работать с композиционными материалами, он обратился к терапевту за помощью, и терапевт ему сказал, для того, чтобы эти швы держались, нужно отпрепарировать поверхности вестибулярных зубов. Я ему написала, что может поменяем терапевта? Ну, привет вообще. Ласточки. Ласточки, ласточки, ласточки, ласточки. Линия разреза нёбна вот там. Небна. Вот на этом уровне, но небна. А тут как Расщеплялась, как карман. Скальпелем. Рекомендуется делать парасоркулярные разрезы, которые потом вот так уходят на нет, по методике. Видели, как я показала? Парасоркулярный разрез, это что такое за разрез? Это разрез рядом с бороздой. Вот он. И он уходит сюда на нет. Что? Да, да, и он уходит на нет сюда, к зубу. Спасибо. А дальше вы отслаиваете просто карман. Это субопитуляльный э, лоскут на ножке, перевернутый с мостиком. Ну, это такое совсем уже история, но фактически это он и есть, я это делала раз пять в своей жизни, все пять раз у меня были хорошие успешные результаты, у меня ничего тут не погибало, все было прекрасно, очень трудоемкая работа, требует ну, очень высокого уровня мануальных навыков, и тут много рисков, и честно говоря, я на сегодняшний день уже не, не пущусь в эту историю и есть решение проще просто. Почти, но ну, около двух часов операция занимает. Для меня это очень долго. Я достаточно быстро оперирую, я как бы не, не люблю вот это все длительное. Ну, то есть там, где только это ну, продиктовано каким-то технологическим процессом. Но это очень долго делать. Суть вот в чем там. Я расскажу, если нужно вот прям очень подробно, то покажу. <coughs> Извините, делается мостик. Мостик, разрез полнослойный. Мы начинаем формировать субопитолиальный лоскут, вот так как мы раньше забирали субопитолиальные трансплантаты. Расслаивая эпителий, снаружи остается. Здесь у нас соединительная ткань. Мы все это потихонечку отслаиваем отсюда. Формируем мостик так, чтобы осталась соединительная ткань внизу, а эпителиальный мостик наверху. Достаем субэпителиальный лоскут на ножке, подкручиваем его под мостик под эпителиальный прижимающий. Что? Из эпителия вот здесь делается мостик. Делается два разреза, неполнослойных. Не и в, здесь препарируется вот такое. Это верхняя. Вы на нижней такой не сделаете. Это метод, только который на верхней челюсти используется. Переворачиваете и заправляете в ранее приготовленный карман. И там ушиваете. А без можно? можно он у вас в перевернутом месте от, э, отомрет. Мостик это дополнительная анатомическая фиксация и питание для этого лоскута. Там этой перемычки будет недостаточно. Самая главная ситуация не делать вот это место очень узкое. Иначе там недостаточно будет коллатерали образовываться кровоток. Куда? Сюда? Сюда? А там у вас зуб? Или имплантат? Ну, имплантат это для, для имплантации вообще метод. Я один раз, у меня была безвыходная ситуация, у пациента было одномоментное удаление и имплантация, но удаление было такое уже имелся очень значительный дефект вестибулярный. И когда я поставила имплантат, у меня был полностью погружен в кость, а десны вообще негде было взять. Это на удивление был молодой человек, причем нормального телосложения. Это была какая-то местная причина то есть то ли он так долго с этим корнем ужасным переломанным ходил, то ли что. Я делала у него, ну, красиво получилось, у него все это восстановилось потом. Он мне, правда, попал в челюсноцевую хирургию после операции. У него кровотечение вот здесь, да, в петле в небной открылось. А он напился, дурак, этого китопрофена. Ну, китанового. Он, он же увеличивает риски кровотечения после. Вот, и, и поехал в больницу. Там его разглядывали. Начал ха, значит, долго, что это у него такое во рту, какого там. Но ничего, они не стали трогать. Деликатные ребята оказались. Они там, ну, подшили ему, понятно, петлю быстренько и отпустили домой. Как была история. Повезло. Я думаю, у нас не а зачем вам это нужно? Тоже лишнее, ну это… Там ночью вот я ну, вас… А что сейчас происходит в стационарах? Мне вообще кажется, если только из ушей у тебя кровь будет хлестать, тебе подойдут. что фактически основание, основание трансплантата, да, которое проходит, теперь получается под мостик. Лоскут на ножке, это да. не трансплантат. Ну, я вижу, да, лоскут угу. но а, а, оно открытое. Вот здесь мы ушиваем. Да, Перехлест, судя по, вот здесь. по рисунку, да. вот здесь, вот здесь, оно, да, это лоскут это, этот, как, как выжима, да. Это той частью, которая, в принципе, прилежала к надкоснице. Он же вот так вот, uh -huh. а какой вариант того, что это не, ну, с ним ничего не? Он покрывается фибринозным налетом и педализируется. А не логичнее, тогда действительно этот мостик сделать, ну, в смысле, вот край оставить там, где он сейчас есть, а потом сделать разрез у, переднего края, у проекции переднего края заглушки за и там, где вот сейчас и есть разрез, да, и вот этот вот участок от расщепить и поднять. Сделать более широкий. Нет, нет, нет, ну вот я поняла, вот здесь да. вот довести его сюда, чтобы и вот этого куска не торчало. Да, да но здесь все-таки очень все близко. А во рту это находится немножко дальше. И вот эта часть неба, которую надо да, сделать, по методике надкосница должна лежать там на месте, и это все только эпителиальное. Почему я сказала, там очень все под большими вопросами? И я сейчас стараюсь вот к этой методике не обращаться, но вам донести обязана. Если вы можете взять вот этот субэпителиальный трансплантат максимально близко сюда, то да. Если у вас не будет это очень большой зоной. да, как бы вот. И там же еще есть небная ребристость, вот это не забывайте. И забор этого собственпителиального трансплантата, лоскута, он тоже такой. Не очень. Получается, что у него э, у него, э, часть будет более плотная и широкая, нежели, э, сама, нежели... Да, нежели медиальная. Да. Все правильно. Я оговорила с вами сразу, да, по поводу. Б у меня было вот несколько безвыходных ситуаций, в которых я применяла подобный метод. Возможно, ты... Вы знаете, я вам даже больше скажу, я бы сейчас так и сделала. Но только вестибулярный, не явный молоскоп, вестибулярно а вестибулярный. Вестибулярный я бы взяла бы и по методу латерального перемещения просто переместила бы сбоку ткани туда. Да, латеральное перемещение есть у вас. Вот там, в раздатке. Хорошо. Нам чуть-чуть осталось.